Что думаешь насчет таджиков, которые устроили стрельбу в Белгородской области? Много информации, хочется узнать от тебя более подробно. Я, к сожалению, вот подробностей не знаю. Правда ли, что Путин в 90-х сказал, если надо, мы и с Аллахом воевать будем? Джанго, салам алейкум. Томсова, большая просьба. Не расслабляйся. Злые языки этим пользуются. Пользуясь случаем, хочу пнуть рому. Слишком уж приуныл ты, люля. Я так надеялся, что ты до Киева хотя бы ползком дойдешь. А алейкум, ас -салям, ас -салям. Да мы все ждали. Столько было этих громогласных заявлений. И уже на Польшу он даже там собирался нападать. Типа Украина, это уже все. Вчерашний день мы там 2-3 дня уже все вопросы закроем. Польша, типа готовься. А тут на тебе. Правый берег Днепра, Херсон отдают, <свят> Лиман отдали, всю Харьковскую область отдали. Теперь задача удержать бы то, что а, наш это не по трудом. Правда ли, что Путин 90-х сказал: Если надо, мы и с Аллахом воевать будем? Слушайте, я искал это высказывание, но не смог его найти, вот, чтобы подтвердить. Поэтому я не знаю. Но очень много об этом говорили тогда. Об этом его высказывании. Сова. Кстати, Тумсо, свежие новости. Я своего мужика от мобилизации не прятал, заявил друг Кадырова Николай Басков. Он не просто друг Кадырова, он еще и заслуженный артист Кадыровской республики. Это серьезный статусный артист в Кадыровской Чечне. Тумсо Салам, ты часто рассказываешь о положительных сторонах жизни в Швеции и ЕС, а есть то, что тебя категорически не устраивает и раздражает? Ну, конечно, бывают вещи, которые тебя... Ну, какие-то сложные, допустим, моменты, которые стоило бы а, решить, сделать как-то проще. Это часто бывает связано с какими-то бюрократическими моментами, то есть некоторые вопросы могут решаться очень долго, хотя могли бы, например, решиться гораздо быстрее. Сейчас вот просто навскидку я прям тебе вспомнить не могу, что именно. Но я, бывает так, что сталкиваешься с очень непонятной осложненностью какого-то вопроса. Но это относится не ко всей Европе, то есть это в разных странах по-разному эти дела обстоят. Например, в Швеции... Просто нереальная проблема открыть себе банковский счет. Такой банковский счет, когда у тебя есть вот этот полный пакет. То есть здесь есть такая система, она называется банк ID. Это на нее у тебя завязано, то есть это такой ключ ко всем государственным услугам, если у тебя есть этот банк ID. Везде авторизация проходит по этому банк ID. И не в каждом банке тебе делают этот банк ID. И вот в тех банках, где тебе его делают, но ну это как, знаете, такой прям челлендж открыть себе этот счет. В общем, такие бывают моменты, где, где вот сложно. Но это относится, видите, от страны к стране по-разному. Скажем, в той же Польше вообще не было никаких проблем с третьем счета. Хотя, по идее, так и должно быть. Банки, это вообще, знаете, это, вот я на них смотрю, как на такую империю зла. Банк для меня это очень негативная вещь. Я крайне возмущен, бываю, вообще любой любым контактом с этими банками, потому что это такие люди... Ну, организ, организации, в общем, вообще вот эта вот сама структура банковская, это, по сути, это услуги, компании, люди, предоставляющие тебе услуги, которые должны тебя быть заинтересованы в тебе, должны тебя чуть ли вылизывать, но ты сталкиваешься с обратным эффектом. Любой банк почему-то считает, что ты в нем нуждаешься, и они действительно систему так подвели, что ты реально в нем нуждаешься. И за счет этого меняется вот эта роль. То есть там, где ты клиент и должны тебя обслуживать, и должны просто бороться друг с другом за тебя, за то, чтобы ты именно в этом банке открыл счет, в большинстве случаев все, дела обстоят наоборот. В большинстве случаев ты приходишь и просишь их дайте мне открыть счет, а они типа смотрят, подходишь ли ты им, там, начинают копаться там, в твоих откуда ты деньги будешь получать а что ты там вот товарищ куда ты будешь их посылать поэтому я очень большой сторонник крипты просто вот из-за этого меня больше ничего как бы не волнует меня волнует то что я не хочу чтобы кто-то был вот в этой цепочке передачи моих финансов если я что-то покупаю, я кому-то деньги посылаю я не понимаю почему какой-то крендель может заблокировать операцию и попросить у меня объяснение. Да кто ты, черт побери, такой, чтобы меня что-то спрашивать? Ты... Я плачу тебе деньги за то, чтобы ты перевел их куда-то там, в пункт назначения. Ты кто такой, чтобы меня спрашивать? Вот так я, понимаете, на это реагирую. Меня это очень сильно возмущает. Поэтому крипта – это просто благодать. Это такой посыл всех Банкиров, всю банковую систему ты ее как бы посылаешь. Идите лесом, ты им говоришь: попробуй, заблокируй мою операцию, <связь> попробуй, сделай так, чтобы я тебе что-то объяснял. Это просто кайф. Я, я получаю величайшее удовольствие от того, что это, придумали эту систему, в которой нет никаких банков, никаких служб безопасности, вот, ничего подобного нет. И я надеюсь. Скоро эта система криптовалют вытеснет или выйдет хотя бы на, на такой же уровень, когда можно будет в магазинах расплачиваться с, с помощью крипты, там, покупать знаю, дорогие вещи, машины, квартиры, хотя уже где-то это можно делать, но это все равно пока еще такой уровень, когда ты должен, если, если покупатель или клиент, они оба продвинутые, у них у обоих есть, ну, если они оба юзают да, криптовалюту, тогда да, это но так ты не можешь сегодня прийти в супермаркет, там, купить продукты за крипту. Я надеюсь, что к этому придет человечество в скором будущем. Что думаешь насчет таджиков, которые устроили стрельбу в Белгородской области? Много информации, хочется узнать от тебя более подробно. Я, к сожалению, вот подробностей не знаю. Из того, что я как-то в общих таких чертах об этом слышал, я считаю, что они просто красавчики. Но я не могу, к сожалению, никак не не подтвердить, ни как-то не опровергнуть эту информацию очень, а, короче, как-то подробно, к сожалению, это не, я, я не, не, столкнулся вот с каким-то описанием. А, но из того, что я об этом узнал, если это действительно так, как я об этом узнал, то они просто красавчики, да помилуй этих Аллах. Ричард Паркер, том что я часто слышу от тебя слово господа. Я считаю, нельзя произносить это слово, так как Господь – это Бог, а Господа – это получается множественное число. Смотри, дорогой э, брат, я думаю, ты мусульманин, раз такие вещи сказал. Ты, как мусульманин, не имеешь права делать такие выводы, я так думаю. Потому что ты говоришь о религии. А в религии Аллаха что-то запрещает Аллах и дозволяет тоже Аллах. И ты не можешь сказать, я так думаю, что вот это запрещено. Ты должен сказать, вот это запрещено, потому что Аллах это запретил. А рассуждение, типа, я, а я так думаю, то есть ты сегодня тебя кто-то прочитает, может быть, возьмет и запретит себе то, что дозволил Аллах, а это очень опасная вещь. Господа или а, господин – это не запрещено, так как э, это понятие очень растяжимое. Есть господин дома, к примеру, как хозяин дома понимается. Тем более в разных языках это совершенно по-разному а, может пониматься, поэтому в этом нет никаких проблем. То, что не запретил нам Господь миров, ты не должен сам себе запрещать ищать, права, какие-то поиски, вот, нет ли там вот чего-то, пытаясь там чему-то зацепиться. Нет в этом никаких проблем. И даже в арабском языке, я тебе скажу, тоже в этом нет никаких проблем. Даже в арабском языке есть такие обороты, как господин дома, там, «э, господин этого дома, и такие обороты у них тоже есть. Ты прав, нужно обсуждать и обсудить, почему Джамбулат, выступив против нашего президента Халида, пошел в Дагестан и тем самым совершил преступление и за это не ответил. Абсолютно согласен с тобой. Если ты считаешь, что этот вопрос нужно обсудить, можно обсуждать. Вот это вот, по крайней мере, более конструктивное конструктивная тема. Но только когда вы будете предъявлять за это Джомблату, также не забудьте предъявить Изыка его тоже, который это вторжение поддержал и обещал к нему присоединиться. Это тоже надо тогда с ним на эту тему поговорить. Я не против критики, пусть даже в мой адрес. Вы можете просмотреть наш устав, нашу программу нашей партии. И вот по пунктам, там, допустим, что-то высказать, чем-то можете не согласиться. Но если вы со мной были в одной партии, допустим, и не видели в этом никаких проблем в этой, в этой программе, а потом, когда между нами что-то произошло, критиковать меня за эту программу, вот это лицемерие, понимаете? Вот чего делать нельзя. «Не, не, нельзя критиковать, а разве не на пути Ахмеда?» вот. Тогда получается, что эти пути не сильно отличаются да, от пути Ахмата. Там тоже вроде как берут, там, лидеров Ичкерии критикуют, хотя все то же самое, что говорили лидеры Ичкерии, говорил и их спаситель Ахмад, основатель их пути. Понимаете? Это, вот это и есть лицемерие. Есть, если вы хотите Жамбулата там, критиковать за Дагестан, ну, тогда не, не только Жамбулата, всех надо критиковать. И далеко не Жамбулат же был инициатором Дагестана. Давайте начнем с Басаева тогда. Надо Басаева, Хатаба и Закаева не забудем, который тоже эту тему поддержал. И сам это подтвердил в своем ответе Жамбулатову, я вам напомню, он подтверждает. Так что, да, я тоже как бы не, абсолютно не сторонник этого похода. Я тоже считаю, что величайшая ошибка, нельзя было этого делать. Но одних критиковать, а вторых оправдывать это неправильно. Объясни, почему вы не любите Закаева, если он тоже за Ичкерию? В политике не бывает «люблю-не люблю». В политике бывает «поддерживаю-не поддерживаю». Сторонник – противник. А если ты вот так задашь вопрос, почему вы противники, если вы за Ичкерию? А почему демократы и республиканцы противники, хотя и те, и те за величие Соединенных Штатов Америки? Потому что разные взгляды на то, как достичь этого величия у них. То же самое и у нас. У нас разные взгляды на то, как достичь свободы для нашего государства, для нашего народа. Есть какие-то претензии там по деятельности, по прошлому, по-настоящему. Скажи, чем твой проект Чечения отличается от Эмират Кавказа? Ну, это же очевидно. У нас внутри Чеченский, даже на... В нашем ЛОГО понятно, что мы абсолютно не претендуем ни, ни на какой выход из-за границы Чеченской республики Ичкерия. За исключением того, что АУХ является исконно чеченской территорией, поэтому, конечно, на нее мы и претендовали всегда, и будем претендовать. Но Аймарат Кавказ, это ведь был проект такой общекавказский по единому унитарному по образованию единого унитарного государства от моря до моря. Там более такой амбициозный проект, интернациональный, так скажем, в нынешнем понимании национальностей. Поэтому это совершенно как бы разные а, проекты. Да, и тот, и тот, конечно, является политическим. А, но то, что вначале а, декларировалось, и, Маратом. и во что это потом превратилось, это тоже не одно и то же. То есть Имарат, как он образовался изначально его цели, задачи и то, к чему он пришел впоследствии, это тоже. То есть Имарат ранее, Имарат Поздний, это два разных Имарата, грубо говоря, по крайней мере, по методике.